Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда. Все, что зовется благопристойностью, не более как красивая внешность. Хитрость – образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который по внешности походит. не обращайся с другими как со средством для достижения твоих целей. Свобода размахивать руками, заканчивается у кончика носа другого человека. Человек может стать человеком только путем воспитания. Он то, что делает из него воспитание.